Это у нас писта Кавказская, сейнцы этого года, то есть мы их засеяли 1 мая, сегодня уже 3 августа. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы поговорим, поговорим о всходах пихты Кавказской. И в конце ролика я отвечу на один вопрос по писти Кавказской, который мне задают мои подписчики. Посмотрим, какой у нас получился вышел сеянец, какая всхожесть и что мы, результат наших посевов. Там видео есть, как мы сеем, как я сею, и оно около часа, и примерно, ну, довольно-таки, все понятно, все видно. Сеянцы этого года, то есть мы их засеяли 1 мая, сегодня уже 3 августа. Вот какая схожесть. Ну, схожесть, если честно, очень маленькая по сравнению с другими видами. Схожесть очень маленькая. Ну, процентов. Процентов 30, наверное. Но я доволен, я вам скажу. Потому что писка кавказкая, она очень плохо всходит, и надо уметь ее выращивать. Любая пихта очень трудно сходит, и процент схожести у каждой пихты по-разному. Например, я сеял, там почти 90 процентов сходов было, хотя все пишут 150-60. Но это, У меня получается все с каждым годом, это уже третий год я сею пихту Кавказскую, и у меня с каждым годом все больше и больше получается, лучше э, сходы, поэтому в следующем году мы постараемся еще пораньше засеять, просто ее надо сеять пораньше. Их так Кавказская очень, очень хорошее, красивое дерево, его даже выращивают на то, чтобы отправить за границу на, на Рождество, я знаю человека, который занимается У них там удобнее. Она красиво смотрится и красиво ровненько растет. У нее вид хороший. Кожа, да, меня не порадовала, но кажется каждым годом все лучше и лучше. А вот здесь у нас двухлетка вот здесь вот тут у нас двухлетка которую мы рассаживали тоже в мае месяце она видите более ровно ну когда она росла так она занимала буквально 5 метров грядки здесь в районе а сейчас она занимает 12 метров нет 9 метров тоже но это около тут около 3000. Так что в той грядке при больше, чем здесь Ну двухлетка, вы видите, она дала один побег Но это потому что ее тронули с другой грядки Пересадили однолеткой Я думаю вот ту мы оставим на пару лет Будет ли продаваться она, я сейчас сказать ничего не могу Потому что, ну, ей еще, еще месяц расти Ну а теперь уважаемые друзья, как я говорил в конце ролика, я хочу ответить на вопрос по которые который мне задавали мои подписчики. Вопрос такой, скажите на вашем сайте написано, что она не морозостойкая и выдерживает до минус 23 градусов мороза. Я вам скажу так, у нас в этом году было 35 на температура 1 летка выдержала ее не укрывали сетка вот эта тоже будет убираться и она не будет закрываться вот гидроизоляции в отличие от других синтезов этого года поэтому мороза она не боится на сайте да написано но это я где-то вычитал и поэтому я буду корректировать там на сайте все поэтому она она довольно таки морозостойкая хорошая когда она хорошо приживается, то есть ей мороз не страшен. Ну, конечно, 40-50 там, я не знаю, как она выдержит. Но 35, я уверен, что довольно-таки красиво и хорошо все удерживает. Ну, на этом все, уважаемые друзья. Всего доброго. До свидания. С вами был Евгений Филимонов. И потом никакой недолго.